Всем привет! С вами я, Руся. И кто-то еще, который не представляется. Да. Да, не могло быть такого при записи. Опто. Все, отлагала, отлагала. Блин. А ты Ну, только можно лагать? При записи лагает. Жесть FPS на 1 держится еле-еле. У нас уже вот эти мусоры. Нара лут. Ну-ка. Интересно, тут есть такой плагин? Нет, блин. Я думаю, тут есть плагин Хэд. А. Угу. Опа, и у тебя, ну, и, например, ну, блок земли надеваешь себе на бошку. Русский кин какой сейчас приват нашел? Какой? Ты только один. А-а-а. Один? Опять. А как и тогда четыре, потом опять у нас было один. Теперь опять один. Шах, как мы меня бесит. Так, Шафик у себя дома. Значит, его можно будет убить, убить попозже. А mm. может обойтись? Когда ты снимаешь видео? <связывая> <связывая> Нет, я не могу. Только тогда, когда ты снимаешь видео. Неужели тебе это жалко? Жалко. <связывая> Кстати, какой у меня? У меня никакой. Был... Пауэл добежал в шахту. И... Капец. У меня был где-то 10-11 левел, теперь у меня его нету. Дима, один. О, я нашел дос. Ура, дос, для вашего домика. Я не буду их ломать, потому что они заплеваются. Около лавы. И вот иду без шухта. Да блин, даже песок заплевать. отсюда. Скажите, это дом. Потом Всем снова, привет, народ! Вы будете телепортированы через 10, 9, 8. Все. Я телепортировался. И вижу, где вы жили? Да, Вов. А где ты? Эм, я владеюсь в тебя. Вот, вот, стой. да. Так, на тебе почти не покоснули, но покоснули. Ай, mm. тупой приват 4. А uh -huh. ну, да? Да, ай. Домой не ходи только. Нет, ну если бы я снимал через фраб, забыл бы хуже. Опять, блин, голод это был, блин. Э, серьезно, у нас всегда получается не, да? Ну, получается скучные серии. Да, Рестоун, Вова, это тоже мне. Ну, на 40-46. Эээ. А. Был бы прикольный, если бы э, Каменный киркой можно было бы добыть Рестоун. Камень Это было бы слишком чисто. такой Ну а ты как думаешь? Нет, нет, нет. скайпе. Я плыву, я плыву. И наверх гляжу. А наверху Блин, наверное, всем не нравится против, против течения. Ну а ты как думаешь? А, Ой, порвать его! Так, я снова тут. И что? И что? И что? Да. Кстати, Волова, если бы ты сейчас снимал, можно было бы сделать кое-что. сколько дальше? У меня их только 18. Потому что я, я сейчас не в заброшенной. Ой, ой, ой. А, <связь> Это все мое русское.